Алексей Воробьев, главный холостяк России. Что же скрывается за его почерком? Меня зовут Ирина Бухарева, и я являюсь экспертом-графологом, руководителем Центра изучения почерка современной графологии, И помогаю людям, таким же, как вы, находить свое предназначение по почерку Знакомиться с собой настоящим, и также через коррекцию подписи я помогаю изменить вашу судьбу. И в этом видео мы с вами поговорим о том, что скрывается за личностью Алексея Воробьева. Мне на руки попался его почерк, и поэтому работать будет намного проще, нежели тот экранный образ, который мы с вами привыкли видеть, потому что впечатление складывается двоякое, и оно все время постоянно меняется было интересно откуда у алексея такая принципиальность и категоричность глядя на почерк я получил ответы на этот вопрос мы можем увидеть достаточно толстый тупо конечный штрих здесь очень много сенсорного и приземленного в почерке то есть человек конкретный привыкший действовать ты мне я тебе то есть эти вещи для него важны. достаточно подробный почерк более того как вы видите он еще ставит точки над буквой Ё он достаточно подробно это прописывает очень много формы очень много внешнего также внешние оценки и желание показать себя чтобы люди его оценили чтобы люди могли понимать что вот здесь перед ними действительно звезда действительно герой человек продуманный каждый свой шаг он взвешивает еще до того как его сделать мы видим, что почерк раздельный, то есть в связности связанности почерка здесь нет. Буквы находятся отдельно одна от другой. Достаточно медленно, но в принципе скорость скиллки, хоть и медленная, то есть он рассчитывает свои резервы, и рассчитывает достаточно конструктивно и продуктивно. Каждую свою женщину он очень подробно рассматривает через призму своего личного опыта. Об этом говорят выписанные с букв и сама их форма. Так как он сам не себя идеалом, то ему нужна такая же идеально сделанная женщина. Во-первых, внешнее впечатление это то, что будет в первую очередь играть для него роль. Очень интересно прописана его подпись, то есть как раз таки там он нам демонстрирует тоже свое лицо и свое превосходство, свое как бы красование в этом мире людей, но тем не менее при той форме, которую мы видим, дается аркадность буквы D, то есть все-таки очень многие вещи он закрывает и внешне показывает только то, что от него ожидают и что хотят увидеть. А вот таким предстал перед нами Алексей Воробьев. Задавайте ваши вопросы под этим видео. Я с удовольствием на них отвечу. Возможно, я забыла или упустила какие-то важные моменты об Алексее. И также ставьте лайки, делайте репосты и обязательно подписывайтесь на канал. Будет много всего интересного.